Царапанные и не царапанные будем ставить. Пособа. Вообще все равно. Что ставим. Ну что, друзья, вот так вот мы начинаем новый день. Надеюсь, меня слышно. Сегодня приступаем к монтажу листов. Они у нас не идеальные, но мы будем стараться сделать максимально красиво. Что Значит, надо наоборот с той стороны получается начинать. Да? Нет, просто чтобы вот здесь вот была такая волна. Ну да. Мы ее ставим сюда, а по-хорошему лист наверное, на 180 перевернуть. Но у нас будет резанная волна прямая. А это нехорошо, mm. а я хочу загиба. Ну да. Ты да и царапаться не будешь, и все. Можно, конечно, что волну отрезать, но здесь приз какую планку сделать. Я не хочу ничего здесь сделать, поэтому просто ставим вот. Остальные листы будем подсовывать и пойдем туда, чтобы наши швы отсюда не просматривались, швы будут просматриваться только с дороги. Но нам что важно, чтобы приехали, посмотрели, красиво-красиво, а с дороги ты и не важны. Ребят, забор, это, конечно, все здорово и классно, но при покупке своего участка для строительства дома, я думаю, что это не первоочередно, о чем стоит задуматься. Все-таки первым я бы начал задумываться о коммуникациях. И одной из важнейших, конечно же, является эта система канализации. Не у всех есть возможность подключиться к центральной канализации, и люди начинают задумываться, как бы им избавиться от своих сточных вод. Лучшее решение для этой проблемы я вижу в станции очистки сточных вод «Диамант» от компании «Эколайф». Ребят, к плюсам данной станции я могу отнести это степень очистки 98%, полное отсутствие запахов на вашем участке, экологическая безопасность земли, что немаловажно, я считаю, и очень редкое обслуживание. Обслуживать данную станцию требуется всего лишь один раз в год. Гарантия будет составлять два года, а сам срок эксплуатации целых 40 лет. Станция очистки сточных вод «Диамант» от компании «Эколайф» также обладает корпусом повышенной прочности. Монтировать ее можно даже на местности с повышенным уровнем грунтовых вод. Кстати, по поводу монтажа. Во-первых, корпус имеет очень удобные габариты для транспортировки, а также никаких специальных навыков у ваших специалистов, которые будут заниматься монтажом, не требуется. Ее можно смонтировать за один день, не обладая специальными навыками. Ребята осуществляют доставку данной станции по всей территории Российской Федерации. А специально для наших подписчиков они сделали промокод «Усадьба Шиндяевых», которая делает эту доставку бесплатной. Переходите по ссылочкам в описании и ознакомляйтесь. Первый саморез. Куда надо? Чуть-чуть? На -чуть? меня прям миллиметр. Оп. просто идеально закроет забор так, а его не надо на волну спустить Смести. здесь сместили на да. сколько на две волны да вот настолько внутрь Oh <laughs> На секунду ветер прекратился. Это красивый, да? А, вот он, смотри, здесь некрасивый. Что Где это? тебе некрасиво? Вот вся краска бодрана, вот А это красивый, что? А это очень красивый. Это тоже, туда да, давай. Да, вот мою сотку. Это вот на забор с калиткой. Best of the best. вот Чё, это ты... ну, Давай, Давай пока кинем. А чё? Ну, скучно, только отодрать сейчас. Вон, на ворота пойдём, крестом-то какая разница. Собрание. Там и долги обойти. Я или нет, но я сегодня планировала сжигать, но из-за такого ветра это просто нам просто невозможно. Каждый раз, когда мы планируем сжигать, начинается штормовой ветер. Ребят, прокрутил практически весь забор, осталось совсем чуть-чуть по низу. И только сейчас сменил аккумулятор Приобрести такой же, либо разные другие и другой электроинструмент Вы можете перейдя по ссылочкам в закрепленном комментарии да, как вы видите, этот лист у нас стал чуть выше, этот еще выше. А чтобы последний лист не ставить еще выше, мы просто сейчас ему отрежем низ. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, все сгниет, сынка облезет, краска вздуется. Никогда так не делайте, но мы сделаем. Правильно. Если кто не слышал, резать больше нечем. А что, резаном внизу? А? Резаном внизу? Baby, you me theater. You whip up my appetite. Don't leave me. я сегодня по всей видимости не в духе. Чуть-чуть здесь покромсала, чуть-чуть здесь покромсала, здесь чуть-чуть покромсало. И сил у меня вообще больше никаких нет. Здесь дерево спилила, здесь расчистил кусочек. Это все на сжигание, это все на мульчу. Моем забор перед съемками. <с> Саша проходит мне, обрыскивает, а я натираю. Ребят, занимаемся вот таким вот тением. Моем забор. <с> Кто-нибудь мыл забор когда-нибудь в своей жизни? То, чтобы да, но мы хотим сделать для вас красиво. Поэтому смотрите, красивые финальные кадры. Конечно же, мы этим бы не занимались, если бы у нас не было вас. Потому что на этот забор никто больше не взглянет после того, как мы приступим к следующей работе. А сейчас для вас красивый подсъем и финалочка. Решили мы снизу никаких сеток не вставлять, а опускать полностью металл из-за того, что высоты столбов нам просто-напросто не хватает, да, чтобы значит, поднять что выше. Все столбы наваривать, перекладину поднимать выше. Тогда пролез между перекладинами бы получился большой. А если сейчас поднять листы, то расстояние от перекладины до верха будет большое. В общем, решили делать так, как сделали. И считаем, что это и так как правильно. получилось. Да. Ребят, нашли вот такое укромное местечко, и то тут дует ветер, но постараемся снять как можно лучше, чтобы вы меня хорошо слышали. Итак, по ценам. Я думаю, это самое интересное. Всех интересует, сколько бабок мы на все это потратили. Скажу сразу, очень мало. Итак, начинаем. Напоминаю, листы мы брали отборные, второсортные, самые-самые, что для дачи не на есть лучшее. Труба 40 на 20 стеночка 1,5 мм, столбы были, краска самая дешевая, но это чуть-чуть попозже. Итого, листы металла. 627 рублей за одну штуку, суммарно мы закупили на 40 560 рублей Цены будут где-то выскакивать, чтобы вам было понятнее Трубы, вот эти вот квадратные профильные, 40 на 20 полторашечка 90 рублей за погонный метр, вышли на 14 580 рублей Доставка стоила еще полторы тысячи Трубы плюс металл к нам сюда на участок Разгружали мы сами Чтобы все это закрепить, были куплены кровельные Саморезы с пресс-шайбой В цвет, цвет у нас, кстати, RAL 7024, кому интересно Это темный графит, темно-серый Короче, кто как называет, если кто-то хочет Такой же, RAL 7024 Саморезы в цвет вышли где-то на полторы тысячи рублей Ну там плюс-минус какие-то копейки Брали в Леруа, саморезы говно Не берите их там, потому что половина На биту не насаживается Лучше возьмите по три рубля за штуку там, где продают металл в любой фирме, они там будут в разы лучше, чем из Леруа. Это так, отсылочка. Краска также из Леруа, 1300, мы ее уже брали для нашей беседки. Вроде стоит, да, выцветает, да, облазит, но для забора сойдет. Надо будет перекрасим, но я думаю, мы просто забудем про это, как про страшный сон, когда приступим к следующей работе. Итого суммарно получается 57 940 рублей. Сюда же у нас входит калитка, сюда же у нас входит ворота. Без но... учета доставки, с доставкой итоговая сумма? Нет, а, ну да, еще плюс полторы тысячи, короче, пятьдесят девять с половиной тысяч, ну будем говорить 60. давайте так уж округлим, Потому что там, тут, там ключик на шуруповерт еще туда-сюда, 60 тысяч, короче, говоря, вышел нам весь вот этот забор, здесь 65 пять погонных метров, благо столбы у нас были, благо руки у нас есть еще две видимые его отца, и все это мы делали своими руками. Прикиньте, сколько все это будет стоить, если брать металл первого сорта, если брать работяк, который все это будет вам делать? Я думаю, вы просто обалдеть Песок, щебень, цемент тоже у нас был Столбы-то мы когда ставили, мы тоже это не учитываем Короче, в этом сезоне мы 60 тысяч вот уже на забор потратили Но еще сюда надо добавить механизмы для откатных ворот Нужно добавить ручку для калитки с замком И много-много вот таких вот мелочей Но об этом мы вам расскажем, когда мы все это сделаем Также подробно подведем смету А сейчас погнали что-нибудь делать дальше Всем пока-пока и ты проспойлерил. Всем пока-пока, что я проспойлерил. Откатные ворота. Да они и так знают, я же им рассказывал. Да. Кто хочет посмотреть, как мы их будем делать, в четыре руки, ну, может быть, в две моих, если там мать не захочет, но я думаю, захочет, то подписывайтесь на канал, не забывайте, и следите за нашими новостями. Всем спасибо за просмотр, всем пока, -пока. Пока-пока, ребят, подписываемся на канал. У нас, как обычно, 50% смотрят без подписки. Да, почему вы без подписки смотрят? Ну, подписались. Чем больше вас, тем больше видео для вас же.